в длительных поисках работы созваниваюсь договариваемся вроде хорошо радуюсь вдруг смс извините нашли другую работницу вернулась прежняя или мы вас будем иметь в виду следующий раз все общения только по телефону 45 отказа договоренных подходящих работ сегодня дома сидел со своей женой говорю она вот дети начнут у нас расти и Слава уже достаточно взрослый и Uh, вот хорошо было бы их обучать там чему-то пусть они обучаются уже давай выберем для них может какие-то направления ты же можешь просмотреть скажи кому там чем заниматься и так далее и uh, когда я с ней разговаривал я говорю а как ты видишь вообще их жизнь uh, давай мы их не будем заставлять работать на нас почему потому что я бы не хотел чтобы мои дети вообще когда-либо кого-либо работали я за то чтобы они работали на себя то есть одна из задач которые я буду ставить для себя это возможность или дать возможности своему ребенку всегда всегда работать только на себя и ни на кого другого почему я считаю это хорошей задачей очень хорошей. к чему говорю сегодня очень хороший был там комментарий женщина написала андрей андрей спасибо начала делать бастурму начала продавать получается там тушенку и так далее я хочу сказать что да действительно стремитесь не работать на кого-то а стремитесь что-то делать сами сейчас благодаря большому количеству вот этих бесплатных курсов благодаря большому количеству обучающих курсов там как связать шапочку там, как из ниток сделать то-то, то-то, как закатать огурцы, как там сделать какие-то джемы, соки и так далее. Это все можно делать и этим всем можно заниматься для того, чтобы в дальнейшем продавать. Но не нужно быть теми людьми, которые стремятся на кого-то работать, не нужно. А если вас не принимают, то это говорит о том, что, ну вот смотрите, допустим, человек хочет себе няньку. И к нему приходит женщина, которая может выглядеть неопрятно, плохо пахнуть, она может быть заторможенная, она может бояться, с вытрошенной, она некоммуникабельная, она может показаться хамовитой, неухоженной и так далее. Ну и отказывают. Вы же помните, что встречает по одежке, опровожает а по уму. Именно поэтому делайте так, чтобы там нарядно прийти, посмеяться, с этими детками поиграть. Ну, вот так как-то. Ну, вы же тоже. Должны для себя понимать, что приходя куда-то на работу, вы фактически являетесь товаром. То есть вас, и извините, конечно же вы не товар, вы человек. Тем не менее, человек вас нанимает прежде всего не как человека, а как специалиста, как товар специали... специальный какой-то, который вот вы должны продать, а он за это должен заплатить деньги.